Всем привет ребят, у микрофона снова Максим, сегодня я быстренько расскажу про новое и довольно крупное обновление CS GO. Поехали. В декабре 2018 года, более двух лет назад разработчики CS GO вместе с добавлением нового режима Danger Zone сделали игру полностью бесплатной. Это решение до сих пор вызывало уйму споров и дискуссий, однако наконец-то всему этому пришел конец, ведь CS GO снова стала платной, но не полностью. Давайте разбираться. В двух словах, игру сделали настолько платной, насколько это необходимо. Грубо говоря, вы все еще можете играть абсолютно бесплатно в полноценный матчмейкинг с подбором игроков, но вот удовольствие это вам навряд ли принесет. С сегодняшнего дня получить прайм статус просто играя и докачиваясь до 21 уровня становится невозможным. Теперь прайм это исключительно платная функция. Помимо этого, игроки без прайма вообще больше не смогут повышать уровень, зарабатывая опыт, получать случайный дроп скинов во время игры и, что самое важное, не смогут получать соревновательный ранг. У людей, у которых прямо сейчас нет прайма, но есть ранг и какой-то уровень, есть всего две недели для приобретения прайма, иначе весь прогресс просто обнулится. Вот как прямо сейчас выглядит главное меню у человека, у которого нет прайм статуса, фактически отключены все стандартные элементы, и помимо казуальных режимов можно поиграть исключительно в новый безранговый матчмейкинг, когда игроки с праймом смогут выбирать тип матчмейкинга на свое усмотрение, в платном режиме смогут играть только те люди, которые заплатили свои кровные деньги, либо успели набить прайм до сегодняшнего обновления. Если прам игрок и бесплатный игрок попробуют начать поиск вместе, их автоматически закинет в безранговый бесплатный режим. Прикольно то, что теперь можно тренироваться в безранговом матчмейкинге на абсолютно всех картах, ведь раньше пул был крайне ограничен и игроки просто не могли нормально попробовать новые карты, не переживая за свой ранг. Таким образом разработчики CSGO все дальше пытаются сдвигать свою телегу с разделением игроков на плохой матчмейкинг, где играют читеры и токсики, и другие виды отборных овощей, и хороший платный матчмейкинг, где все заплатили деньги и будут больше ценить уже имеющиеся. Понятно, что полностью избавиться от читеров в прайме все равно не получится, но по крайней мере решается одна из самых важных проблем, когда ботами массово фармят прайм и перепродают аккаунты за копейки. Порог вхождения в прайм для читеров стал чуть выше и чуть дороже, что в конечном счете не может не обрадовать обычных игроков. Вполне стоит ожидать, что в ближайшие пару месяцев онлайн-игроков может упасть на фоне того, что куча АФК-ферм из ботов просто пропадут. Также разработчики спалили какую-то новую DLC по аналогии с подпиской на статистику, так что может быть в будущем они еще какой-нибудь 128 тикрейт выкатят. Ну а на этом все, не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев, после чего обязательно глянув и предыдущий ролик, там я рассказывал про духовного наследника Гарри Смот на Source 2. Отдельное спасибо Фуфарке, Хайори, Сирасуму, Янеки, Поларби, Кассиару, Франсизу, Строубери, Феникс Сорду, Дмитрию Комаревцеву, Лайв Тео, Роману Алексееву, Отдоку, Владу Хексету, Кате Марковкиной и Помощь Ченнелу. Увидимся.